Приветствую вас, зрители и подписчики моего канала, с вами Веном. Мы продолжаем исторические сражения в Наполеон Total War. Я продолжаю свои э, окончательные битвы в этой игре. И, собственно говоря, свою задачу закончить все я продолжаю. На очереди у нас Дрезденское сражение, произошедшее 26-27 августа 1813 года. Примечательно на тем, что в нем Наполеон перехитрил противника, неожиданно прибыв в город с подкреплениями. В результате шестая коалиция потерпела сокрушительное поражение. Для начала объясню, что это была за битва. Она была очень важна для Наполеона, потому что Дрезден это был ключевой пункт на пути движения союзных армий и на пути отступления Наполеона, потому что через Дрезден шла главная дорога. По сути, с запада на восток. И пока Наполеон вел войну в Богемии, с Богемской армией, как он считал главной, и также с прусской армией, в это время союзные войска Австрии, России и Пруссии прибыли к Дрездену, чтобы захватить этот город. Как узнал Наполеон, Дрезден не продержится и целого дня, то есть 20, 24 часов. То есть он будет захвачен очень быстро. Из-за этого Наполеону потребовалось как можно быстрее вернуться в Дрезден, дабы защитить этот город. В общем-то, пока Наполеон двигался к городу, город уже начали осаждать и штурмовать. Но в это время как раз подошел Наполеон и он отбил атаку союзников, а позже перешел в контратаку на следующий день и разбил союзное войско. И отправил, собственно говоря, их обратно в Богемию и защитил этот ключевой пункт на стратегической карте в ходе шестой коалиционной кампании дошла да, собственно говоря эта битва и сражение длилось два дня как я и сказал в первый день 26 августа войска союзников штурмовали дрезден но были отбиты подошедшие армии наполеона на второй день 27 августа наполеон перешел в наступление отбросил союзников обратно в богемию ну, я просто прочитал здесь то что написано в википедии Давайте, наверное, обсудим, какие были силы сторон. У Наполеона, по некоторым оценкам, имело 120 тысяч-165 тысяч человек. У союзной армии 170-230 тысяч человек при 670 орудиях. Потери были следующими. У Наполеона 10 тысяч погибшими, 10 тысяч ранеными. У союзников 15 тысяч погибшими, 15 тысяч ранеными. 20 тысяч военнопленных и 26 орудий. В общем-то, да, Наполеон тут, в общем-то, вновь доказал свой стратегический ум, тактические уловки, которые он умеет показать противнику. А союзники вновь показали то, что они очень разобщены. Дальше еще будет одно сражение при Линии, которое, если не ошибаюсь, при тех же самых обстоятельствах было проиграно союзниками, что не было единого командования. Командование было у союзников, соответственно, свое, что у австрийцев, что у России, что у прусаков, у всех был свой командующий, который не подчинялся сою... ну, другому своему да, союзнику. Соответственно, каждый поступал по-своему, каждый делал, что хотел. Ну, в общем, конечно, были общие какие-то как задумки, но они по-разному исполнялись. И потому нападение, если не ошибаюсь, австрийской армии было первым за несколько часов до нападения другой армии, русской, потом уже русская напала. И из-за этого получилось, что одна армия была первая разбита, потом следующие две уже Наполеону, в принципе, не составило труда разбить. Очень несложно было, скажем так, если вы обороняетесь, тем более. Ну ладно, что ж, давайте начнем это сражение. Мне очень интересно, что разработчики здесь делали. Выберем, конечно, максимальную не приняла моих условий. Русские предпочли сжечь свой город, лишь бы не отдавать его мне. А еще это парижское предательство. Я приказал отвезти войска, и мои враги, шестая коалиция, тут же расхрабрились. Придется научить их хорошим манерам. Сейчас моя задача — спасти маршала Сен-Сира, в Дрездене. Да, в общем-то, Наполеон правильно здесь сказал, что войска коалиции после того, как Наполеон отступил, резко объединились, появилась 6 коалиция, то есть и Пруссия, и Австрия объявили войну Наполеону. Для Наполеона сложилась очень тяжелая ситуация, но у него также имелись все равно резервы, которые подошли из Франции, и которыми он мог воспользоваться под Дрезденом. В общем-то, он здесь показал, что значит «Наполеон». Ну, давайте посмотрим, что нам еще покажут в брифинге. 26 августа 1813 года. Город Дрезден, расположенный на берегах Эльбы, окружен многочисленными войсками шестой коалиции. Объединенные силы Австрии, России и Пруссии, которые ведет фельдмаршал Шварценберг, считают, что мои войска не высадят против них. Они рассчитывают взять город без особого сопротивления. Но я позаботился об укреплении Дрездена. Благодаря Редутам и другим оборонительным сооружениям его защитники смогут продержаться до прихода подкреплений. На северном берегу реки стоят мои резервы, готовые либо начать переправу и ударить по врагу, либо прорваться в Дрезден и усилить оборону города. Так, ага, давайте стоп ставлю, как обычно. Посмотрим, что тут у нас за обстоятельства в городе. Да, Наполеон, в принципе, прав. Хорошо, что он поставил вот эти вот ну, нередуты. Я даже не знаю, что это такое, на самом деле. Потому что исторически, по-моему, таких вообще построек никогда не ставили. Ну, наверное, я, конечно, ошибаюсь, но, по-моему, я не видел вообще нигде такого. Возможно, и было, но я что-то в этом очень сильно сомневаюсь. Ладно, что ж, не будем об этом. Давайте поговорим о наших укреплениях. Укрепления знатные, но вы сами понимаете, что даже несмотря на то, что вот, например, у нас на центре есть некоторое численное превосходство, э, все равно вражеские войска смогут здесь прорваться. Почему? Да потому что просто навсего э, их пехота стреляет, наверное, в два раза лучше, чем моя пехота. И моя пехота гораздо хуже будет справляться с вражеской армией. Но у нас, кстати, есть здесь пушки, что интересно. Ставим сразу, давайте-ка, картечь. Плюс стрельба без приказа. Да, давайте картечи стрельба без приказа везде поставим. Потому что это нам очень сильно поможет сейчас, когда будут нападать русские гиря здесь, например. Вот здесь будет нападать, не знаю, кавалерия пруссов, возможно, или нет. Ну, тут непонятно, кто будет нападать. Кстати, очень далеко находятся пушки, что для меня немножко неприятно. Так, как, например, вот лучше бы здесь где-нибудь орудие поставить. Они бы, например, покрывали и немецких гренадеров здесь, и немецких гренадеров здесь. То есть можно было бы уничтожить эти войска довольно быстро и бескровлено для наших, для наших, конечно, солдат. Так, у нас есть также кавалерия в резерве. Причем довольно много кавалерии, 3H отряда. Что интересно, я заметил, нет у нас внизу никаких иконок юнитов. То есть, видимо, разработчики решили немножко усложнить еще ситуацию. Потому что, видимо, понимают, что раз человек дошел до данной миссии, до данной, э, до данной битвы, то, наверное, он умеет играть. И как минимум, ему можно, в принципе, поставить небольшое усложнение. Да, также усложнением для меня является, конечно, то, что пушки стоят в очень неудобных позициях. Например, вот эта пушка, она вообще не знает, что будет тут делать. Ну да, вот разве что, возможно, кавалерия, если нападет только на нее, она может их расстрелять. А других отрядов я здесь вообще поблизости не вижу. Я не понимаю, зачем она тут стоит. Это просто бессмысленная позиция. Лучше бы сюда поставить пехоту, например, а эту пушку куда-нибудь вот сюда. Потому что, ну, тут наверняка будут нападать гренцеры. А вот этой пушке стрелять вот под таким углом, ну это вообще прекрасное положение, в кавычках, просто великолепно. То есть это, конечно, не Наполеон поставил, это, понятно, поставил местный военачальник, которого озвучил, но все равно это очень глупо. Надо его после этого сражения, конечно же, уволить, скажем так, лишить всех званий. Так, ну ладно, давайте мы сейчас начнем сражение. Ну вот тут, конечно, кавалерию я отвожу сразу, потому что, ну, я не знаю, нахрена она тут нужна. Плюс, наверное, давайте-ка я заменю э, наших шассеров на, соответственно, стрелуков, которые могут стать в каре, потому что я тут вижу кавалерию, причем даже два отряда кавалерии. Это очень опасно. Это просто категорически опасно. Если мы сейчас ничего не сделаем, то нам тут могут надавать таких вещей, что расхлебывать мы будем их, наверное, всю битву. Так, на нас, кстати, вот тут нападают, я смотрю, да, гренадёры. Давайте-ка подведем наши резервы, которые есть в городе. И данные позиции, пускай они будут помогать, если что. Так, ну а пока я больше не знаю, что еще делать. Вот этим надо, конечно, бежать, понятное дело, отрядом этим тоже всем бежать. И здесь не пройдёшься. Я постараюсь вот кавалерию, которая у меня на правом фланге, использовать для того, чтобы зайти с тыла. Я тут вижу, что, ну, блин, тут на самом деле очень много кавалерии. Вот в чем проблема. Если она не сдвинется с места, то моя кавалерия тут захлебнется. Я просто хотел убить Карла Шварценберга. Это было бы прекрасное вложение в начале битвы. Потому что у него тут очень много войск. И уничтожение командующего в начале битвы, соответственно, ну, дал бы нам, как минимум, небольшое преимущество. Так, ладно, что ж, давайте замедленный ход. Потому что, ну, тут реально очень большие... Расширенные позиции, даже несмотря на то, что враг нападает не единым фронтом, это все равно очень опасно. Я боюсь так прям жестко э -э действовать, скажем так. Так, ну да, застрельщики будут стоять просто поблизости, потому что я там вижу уже снайперов каких-то у него, егери, со штуцерами, которые будут стрелять очень далеко. Мне не хочется терять много войск. Поэтому я их отведу подальше. Даже, наверное, можно еще дальше отвести. Давайте еще дальше отводим. А то их сейчас все равно будут стрелять. Егеря я смотрю, прям очень рвутся в бой. Прям вообще жесть, как они рвутся в бой. И сейчас они смогут пострелять, черт их подери. Так, кавалерия бежит на нас, я смотрю. Вот это жестко. И тут еще кавалерия. Давайте в каре быстро становимся. О, какая картечница пошла великолепно. Так, вы что стали задниц? Ребят, что это за положение такое новое? Давайте отправляем вперед, кстати, на наших кавалеристов, потому что видим, что егеря остались без прикрытия. Я думаю, там будет кавалерия, но она просто отошла. Блин, капец, они стреляют, ё-моё, уже 30 человек почти убили. Это просто по сути один зал был. Так, давайте, давайте, давайте вперед. Побеждает. Ну, суки, вы сейчас победите у меня. Я думаю, мы вам сейчас внесем очень большую лепту в победу. В кавычках, конечно же. Да, они даже не среагировали, поэтому сейчас моя кавалерия врежется в них беспрепятственно. Ну, тут моя, конечно, карель страдает, однако она с кавалерией расправляется. Это хорошо. Тем более у нас тут, видите, еще орудия. Сейчас ведут огонь по немецким гренадерам. И поэтому, можно сказать, мы здесь сейчас очень неплохо отыграем. Так, здесь что у нас? Тут у нас, кстати, все очень плохо. Надо срочно подкрепление. Блин, оно идет очень медленно. Оно очень медленно идет, к сожалению, медленным шагом. Я думал, что они побегут. Они, оказывается, очень медленно идут. Так, кавалерия врезается в Егорий или нет? Тут вообще непонятно, что происходит. Давайте остановитесь снова за свои флеши или что это? За, короче, укрепление. Все, тут кавалеры мы разнесли прекрасно. Вообще забивайте на них, просто становитесь, главное, прячьтесь за укрепление. Давайте свяжем их боем сейчас. Вот мне вот надо связать их боем, чтобы они не вели огонь. Тут еще очень много киросиров, ну правда их, да, сейчас численность очень быстро уменьшится. Но кого вы нападаете, ёмы, нападайте на всю вот эту вот армию? Нафиг вы нападаете чисто только на егерей? Так, отлично, связали их боем, все там, сейчас драчка началась. Так, я приостановлю сражение, просто посмотрите, что тут на флангах. Тут они пока даже не идут, что ли? Да, они стоят, вот это как исторически было, похоже, что разработчики решили так. Это, ну, прям исторически показать, как сражение происходило. Это классно, это очень классно. И я тут сейчас, похоже, что смогу победить вот на правом фланге. Даже несмотря на то, что численность наша здесь была очень маленькая. Но орудия нам очень сильно здесь помогли. Просто реально помощь их оказалась не... Как сказать? Неоспоримой, что ли. Давайте, кстати, поведем огонь немножко здесь в ядрами. Потому что я зря, да, я понимаю, что я... зря я... Включил картечь в самом начале. Можно было бы он керосиров, например, расстрелять. Так, будем ли мы пересекать реку? Я, честно говоря, в этом не уверен. Потому что егеря не идут вперед, а у нас тут орудия стоят. По сути, если они пойдут вперед, их просто расстреляют. Без потерь для нас. Вот, разве что на финальном уже этапе, когда сражение здесь будет, как бы, ну, Подходить ближе к концу, тогда мы, наверное, пойдем в атаку. Пока что мы этого делать не станем. Такс, ну давайте я еще время немножко увеличу. Вот тут просто непонятно, что сейчас делать. Вот тут у врага есть немецкие гранадеры. Отходить что ли может быть? Давайте может отойдем и вправду. Потому что нас с тыла сейчас никто атаковать не будет. Уже армию, которая была на правом фланге мы разнесли. Можно отойти, просто подождать пока их гранадеры подойдут ближе, чтобы можно было их расстреливать с разных сторон. Так и сделаем. Так, все, снайперы, ну или егеря отступили. Штуцерники. Штуцеры их отступили. Тут наши линейный фузелёры, конечно, очень им больно. Они умирают Больши, большим числом очень. Но ничего, сейчас у нас еще орудия сделают 1-2 залпа, и уже тут никого не останется. Плюс у меня уже встали на позиции. Ой-ой-ой, смотрю, я зря мы встали тут на позиции, потому что начинают нападать венгерские гусары. Так, венгерские гусар. ну тут пока нападений нету, или уже, не-не, они пока стоятся. да, они пока что стоят, бездействуют, тут наша, конечно, кавалерия, э, кавалерия, артиллерия страдает, но с этим ничего не поделаешь, давайте-ка еще немножко замедленного времени поставим. Ну вот тут у меня кавалерия зато подошла, пускай все рукопашно дерутся, не надо мне ваших стрелков. Давайте в атаку идите. Так, орудия заряжайте вот по этим мудакам, которые перед вами встали. Огонь по ним. Ох, сейчас как много умрет их, смотрите. Жесть, просто минус 10 сразу же. А ну-ка, вы же можете стрелять, да? Так, так, так, быстрее их атакуйте, их, их, их, атакуйте! По егерям постреляли, да? Ой, не-не-не-не, встаньте, встаньте, встаньте. Блин, тут нам, кстати, с фланга заходит кавалерия, все-таки никак не странно. Решили они напасть. Не-не-не, хватит по отступающим стрелять, не надо. Блин. У нас тут очень много солдат стоит, давайте-ка их вперед посылаем. Давайте быстрее в атаку. Так, вы тоже в атаку идите. Пруссия вышла вперед, я смотрю, он начинает нападать. Также точно нападает и егеря русские. Блин, я их поздно заметил, поэтому сейчас, я думаю, я даже могу потерять кавалерию. Ой, артиллерию, артиллерию, да, простите. Я что-то туплю. Ну все, у нас теперь на три фронта все растянулось. Надо очень четко действовать. Ну тут, по сути, сражение почти закончилось. Тут осталось только гренадеров добить сраных. И все. Так, артиллерия, кстати, стрелять вот по венгерским гусарам-ядрами. Я думаю, что вы должны попадать, даже, как бы при том, что это ядра, а не картечь. Все равно должны наносить очень большой урон. Да, вы встали-то где-то вообще непонятно где. Быстрее за флеши, становитесь, я ж вас туда послал. Такс. Че вот на центре делать, я не знаю, блин. У нас тут сейчас орудие уничтожат. Они еще пока зарядят в своей картечницы, кор блин. Давайте резервы быстрее сюда ведем. Резервы без Наполеона. Наполеон здесь не нужен. Он умрет у нас просто. Так, кавалерия, кстати, отступила, у меня тут уже подошли мои шассерники, сейчас они будут вести огонь по венгерским гусарам, и от них просто ничего не останется. Отступила также последний отряд гренадеров. давайте-ка переходим на левый фланг, ну или точнее на центральный теперь фронт, тут потому что у нас очень все плохо, надо сюда подводить войска наши. Плохо, потому что сейчас могут просто сюда ворваться э, гренцеры и прочие отряды, которые дали на вот как здесь напали на нас егеря. Ну, Гера, кстати, очень много потеряли состава своего после одного залпа. Уже там реально человек 40 просто погибло. Давайте, бегите, бегите, бегите вперед. Так, прусаки, кстати, переходят на центральный тоже фронт. Тут у нас сейчас будет очень жесткая заварушка. Так, шассеры, что там, вы готовы стрелять? Нет? Тут уже стреляют. Блин, они очень долго перезаряжаются. Ладно, раз уж вас оставили, короче, в покое, идите давайте-ка сюда быстрее. Так, вы заряжайте картечь. Потому что по-моему сейчас начнут вести огонь гренцеры, наверное. Я сюда подведу отряд, чтобы они отвлеклись на... В общем, пехотинцев. Ну же, давайте еще один залп хотя бы. О, да-да-да, давайте. Огонь. Ух, какая плюха по этим ягерям прилетела, просто жесть. Ой-ой-ой, я забыл, что у них есть кавалерия. Она, конечно, снесла моих солдат. Жестко-жестко, ребята, жестко. Так, а тут что, вы будете стрелять, нет? Да, они сейчас выстрелят, походу. Да-да-да, давайте, стреляйте по ним. Они, потому что вообще хотят, походу, на пехоту напасть. Но не забыли, что у них сзади есть шассеры. Все, они отступают. Только вот здесь все очень плохо. Да, мы теряем данный фланг вообще полностью. нас тут всех разбивают. Потому что кавалерий реально очень много. Тут у нас есть кавалерия. Давайте-ка идите пушки, забирайте. Так, что мы будем сейчас с шассерами делать? Давайте атакуем, да, пехоту противника. Попытаюсь снести полностью всю пехоту. Тут у нас есть еще какая-то пехота, кавалерия, но ее очень мало. Ну, конечно же, тут всех разбивают, блин, очень-очень-очень плохо это. Да, из-за того, что я совершил одну небольшую ошибку, в кавычках, да я потерял, по сути, весь свой фронт. Ах... Так, ну что ж, мы подводим наше подкрепление. Конечно, без пушки это самоубийцы, потому что их тут расстреляют к херам. Да, сложно, когда много, много флангов, очень сложно реагировать на все. Так, ну пехота ворвалась, и тут сразу же отлетели войска противника. Давайте-ка атакуйте гренцеров, потому что гренцеры это всего лишь навсего легкая пехота, по идее они вообще должны отлететь без сопротивления. Так, тут у нас что? Кстати, почему-то Кирасиры отступ... а, -а, -а, -а, -а, а, Почему они отступили, интересно, да? <sound> Сука, я сам своих же, короче, убил. Капец. Даже в замедленном режиме я иду не все успеваю, блин. Так, ой-ой-ой, кавалерия... Кавалерия у меня в принципе пробегает почти что орудие, ну да, некоторым досталось. Атакуйте их, короче. Так, на гренцеров уже все, ворвались ребятишки. Давайте-ка все вперед выдвигайтесь, все оставшиеся в живых у меня солдаты. Выдвигайтесь вперед, нам надо сейчас забирать полностью австрийскую группировку войск здесь и начинать нападение на Пусаков. Так, тут еще Ландвор подошел, да? Ландвор, ну, точно. Так, ну что, грейнцары умирают, правда, что-то они очень хорошо дерутся, я смотрю. Вообще жесть какая-то. С чего вдруг отряд, который, блин, является легкой пехотой, будет хорошо драться против кавалерии? Я вот это вообще не понимаю. Ну, это просто великолепное превосходство искусственного интеллекта в этой битве, потому что реально, ну, по факту так бы они хорошо бы не дрались. Хоть как, они бы так не смогли драться против кавалерии. Даже против такой стрелковой кавалерии, как шассеры конные. Это просто бред. Ладно, фиг с этими гренцерами, мы сейчас все равно их и опрокинем. Только проблема в том, что Пруссия уже заходит на центральный фланг. Уже серьезно, прямо на то, чтобы выгнать нас с города, с Дрездена. Но мы сейчас подвоним наши резервы с тыла. Плюс здесь моя кавалерия будет сейчас рубать вражескую артиллерию. Я надеюсь, тут тоже мои кавалеристы должны справиться уже с гренцерами какими-то странными. Так, кстати, там бегут кавалеристы. Надо срочно перестраиваться. Они, наверное, нацелены как раз-таки на мою линейную пехоту. Ну, давайте, добивайте гренцеров, Ё-моё, что за дерьмо. Ой, ну нет, тут мои ленинфузелеры не справятся, их с двух сторон атакуют, блин, причем они почему-то коры вообще не построились, и, короче, их нахер убили всех. Великолепно, ребята, великолепно. Мражеская кавалерия продолжает свой путь. Мы пока тут еще далеко не в лучшем положении, не выигрышном, потому что нас сейчас тут еще и дальше будут мести, а у нас тут, блин, конный шассер занимается херней, по сути, с гренцерами. Они могут просто сейчас сдохнуть нахер! Отступайте отсюда! Так, тут у меня, кстати, пушки вернулись. Но тут уже нет смысла вставать. А, отлично, все отступили! Давайте-ка стройтесь в коре! Шассерники, отступ... Оу, А, нет, это... Или... Да, нихрена себе! Ой, жесть! Сколько человек погибло! Ёбашка! Перный театр это просто какая-то жесть. Как вовремя они сделали зап? Ебануться просто. <смех> Мягко сказано. Да, это просто минус кавалерия моя последняя, да? Ну, почти что, они еще живые, ладно. Ну, это просто жопа. Так, ну у меня тут есть, конечно, пушки еще, но это вообще ни о чем, если так подумать. Так, ага, вражеская кавалерия тем временем подошла к нам. Тут, кстати, нет пехоты, что очень хорошо, она еще не успела подойти на помощь. У нас тут сзади пехота, но она пока встанет на свою позицию, чтобы можно было расстреливать русские отряды. Это очень еще не скоро произойдет, короче. Так что, шассеры все почти отошли, да? Да, шансеры почти все отошли. Они потеряли очень много солдат. Половина своего состава против гренцеров. великолепно вообще, я не знаю, историческая верность кавалерии Франции. Она, оказывается, полное говно. Так, Брусия идет дальше. Она, кстати, город заняла, но она что-то не хочет нападать на моих солдат. Вот это, это интересно, кстати. Но это похоже, что просто по скрипту они не хотят нападать. Потому что они хотят выгнать все войска из города. Я вот так думаю, почему они это делают. Давайте поэтому сейчас мы будем на них нападать. Я ж вам, блин... Надо было еще дать без приказа атаку не делать, е-мое. Ну да, они своих немножко убили, блин. Песец. Потихонечку своих убиваете, убиваете. Скоро так всех убьете, нахер. Подождите. а блин тут у меня еще легкая пехот стоит отходите быстрее отходите так коре давайте образовывайте что там русские, русские егеря они стоят просто и ждут пока умрут что ли серьезно типа кто там у них командующий то не Бениксен или случай? Он, типа, решил, а, да херли, я лучше умру, давайте-ка, в этой битве. <смех> ну, это же командующий, я так понимаю, нормально, они... Ну, хотя хрен знает, может, это и ненормальный командующий. Потому что там у него даже звезда какая-то серенькая. Звезда Давида. Давайте атакуйте сейчас артиллерию. Все отряды атакуйте. Так, тут нам надо расправиться с их кавалерией, потому что она что-то прямо жестко на нас насела. Вы давайте атакуйте орудие и атакуйте командующего. Потому что у нас очень мало войск здесь. Надо расправиться с этими солдатами. Так, а, ну да, и правда там был командующий. Интересно, кто это был такой? Фридерик, Клейст, что? Это, наверное, не в том отряде, да, это, наверное, вот здесь. Так, врезаемся в них, да, отлично, врезаемся, убиваем. Только тут командующий убегает от нас, блин, вот в чем загвоздка, так сказать. Потому что сейчас моих кавалеристов тут размочат на куски просто. Так, давайте вы там стреляете, мы все идем вперед. Нам надо зажать этих прусаков на переправе. Так, ну тут керасиры уже разбиты, можно сказать. Стрелять по своим, конечно, великолепно, но не стоит. Не стоит, знаете ли. Блин, тут еще и подошла другая пехота. Короче, отступать. Отступать. Так, подходят наши части Уже к реке Уже практически у переправы То есть мы сейчас своих прикроем, если что Так, все, сбунтовались керосиры, отступили Давайте-ка здесь перестраиваемся Так, вы вот так встаньте как-нибудь Все, давайте перегруппировайтесь Занимайте вот здесь позиции. Давайте сюда. Хотя, наверное, знаете, как лучше даже. Как-нибудь вот так вот, что ли. Хотя, хрен знает. Вообще, как лучше тут. тут непонятно. Так, вы стойте, где стоите. Вот вам выходить на стрелков гренсеров вообще смысла нету. А вот Карл Шварценберг очень хитрый ублюдок. Видите, он убегает, как только мы на него наступаем. Так, мне надо, значит, давайте так и здесь шассеров тогда будем использовать. Пускай они стреляют по всем, кому хотят. В том числе и по Карлу Шварценбергу. Пускай постреляют. Вон, стреляйте по нему, прямо перед вами стоит. Блин, тут все почти что разряжены у меня. Да. Так что надо ждать. Да вы не по тем стреляете, по ландовру стреляете, -мо. Так, отлично, огонь вообще прекрасно проходит по Пруссии. Занимаем позицию здесь. Уже можно, в принципе, поставить нормальное время. Потому что войск осталось очень мало. Блин, они, смотрите, они прям заходят за этот дом. Лишь бы нас здесь убить. Тогда надо быстрее туда идти. Кавалерии. Вот сюда становитесь. Так, вся пехота ушла. отряд там убежали. Так, а вот здесь мы вообще прекрасно сейчас встали. Будем их расстреливать с этого берега, они даже на нас не смотрят. Стреляйте по ним. А, ну конечно же, нужно встать по-своему как-то. То, То есть, надо встать как-то по-китайски, чтобы можно было стрелять. Обычно нельзя встать, да, вот как стояли вы. Уже заняли позицию, нет, надо пере... как-то вообще переформировать свою Построение так, чтобы можно было стрелять ужасно. Давайте нападайте. Конечно, стребу без приказа и убирая Нахрен, это такая жесть. Ванвер там, конечно, тоже умирает, но очень медленно. Тут главное сейчас, чтобы мушкетеры были разбиты. Так, нападает моя конница. На легкую пехоту, по идее, должны их разбивать сейчас. Ну, посмотрим, что сейчас будет. Смогут ли они их разбить. Так, ну, мушкетеры тут вообще непонятно, что творят. Конечно, это баг бота. Если бы он этого не делал, я бы его, наверное, уже разбил. Вот, точнее, наоборот, если бы он этого не делал, он бы меня уже разбил бы. Так, о, прям великолепно врезались в гренсер с фланга. Прям как надо. Сделали. Но если они опять это отбьются, но ну, я буду, конечно, угорать. Легкая пехота разбивает тяжелую кавалерию. Вместе с... Ну, вообще кавалеры, в принципе, они разбивают. Они не должны этого делать. У них самое обычное походное построение, даже не корабль, Чинственность, в принципе, кавалерии-то и не маленькая. Так, тут у меня, кстати, осталось еще сколько? 49 линейных фузелеров, которые вернулись. Да, вот если бы они, кстати, сзади бы зашли, тут можно было бы перевернуть это. Эту перестрелку с Эландвером. С мушкетерами уже тут все понятно. Они просто сейчас умрут. Все, что они добьются. Давайте, видите огонь по ним. Кавалерия мои отступает. Ну, вообще, просто великолепно. Вот, вот эта вот бредятина... <свес> а, кавалерий отступает от пехоты легкой ну да это обусловлено сложностью понятное дело это не просто из-за того что игра такая плохая это просто потому что сложность такая поставлена у меня все-таки отступили да они все-таки отступили как ни странно мы их сейчас убиваем. И тут тоже отступили. Это победа. Это победа, сэр. Союзники были уничтожены. Правда, немножко не исторически получилось. Потому что они, получается, были, были уничтожены в городе. Давайте продолжаем. Я потому что хочу добить все войска. Давайте-ка догоняем Ландвор. Тут я вообще не знаю, что происходит с моими солдатами. Они занимаются непонятными какими-то непотребствами. Конечно, фиговое сражение, потому что очень много было потеряно солдат в глупую, например, да, вот есть весь свой я, получается, левый фланг потерял просто из-за того, что один отряд отступил от кавалерии, того, что я не успел поставить каре, но, в общем-то, сражение мы выиграли, вполне еще есть силы для атаки, правда, преследовать противника почти что нечем, если еще поставить самого военачальника нашего, да, Наполеона в атаку, тогда еще можно догнать всех. А так мы тут догоним только часть. Давайте, режьте их. Ну да, исторические сражения имело очень большую роль, потому что Наполеон еще отсрочил некоторое время, пока союзники соберут свою армию. У них было, знаете ли, такое ощущение, что Наполеон уже ни на что не способен. То есть у него уже армии нету, типа он все проиграет, но... Это было очень большое заблуждение, в общем-то, Наполеон здесь доказал, что считаться с ним очень надо. Даже если у него очень мало армии, то ну, далеко это не поражение для него. Если есть, даже хотя бы у него 100 тысяч, этого вполне достаточно, чтобы разбить любой корпус союзных армий. Правда, в будущем все равно он, конечно, потерпел свое самое большое, самое сокрушительное поражение. Которое увидите через одну серию. Ну, в общем-то, тут пока мы добиваем остатки вражеских войск. Почти их не осталось. Ландвер просто по кругам бегает. Круг за кругом. И Ахим Мюрата, так понимаю, это, скорее всего, Керосири, по-моему, да? Давайте я это немножко замедленное время сделаю. Ну да, это Кирасири просто на всем. Сам Мюрат здесь есть или нет, я не знаю, потому что, по-моему, он уже умер, да. Но в битве даже если умирает Мюрат, это ничего не означает, так что... Он погиб, в общем-то, сражаясь за свободу Франции, наверное, в кавычках. Ладно, заканчиваем эту битву. Больше людей, больше пушек, и они все равно проиграли. Вот что значит подлинный Да, согласен с тобой, Наполеон, ты... Реально стратегический гений. В принципе, никто поспорить с этим не сможет. Потому что любой, любой начальник того времени не мог сразиться с Наполеоном настолько хорошо, чтобы его победить. Только если очень такие хорошие, хорошие, позиции позицию у врага, тогда только проигрывал Наполеон. Ну ладно, что ж, давайте-ка выходим. Потеряли мы половину своего состава, но вполне еще можно атаковать, потому что у союзников вообще никого не осталось. Ну а с вами был Веном. Мы в следующий раз играем битву при линии. Надеюсь, вам понравилась данная серия. Ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. Всем пока. Удачи!